С вами компания The Nomad Yurts. Сегодня у нас в гостях из дружественной, братской страны Казахстана Евгений, наш товарищ, с которым мы очень близко подружились. Сегодня мы сдаем очередную юрту, которая, дай бог, полетит в Америку, в Штаты. И у нас три вопроса к Евгению. Как вы нас нашли? И почему нас выбрали? И довольны ли вы результатом? Пожалуйста, Евгений. Добрый день, Айбек. Мне очень приятно сегодня находиться здесь. Чувства переполняют в изделии, которое вы произвели Ça. собственными руками. Я вас нашел в интернете, забил просто юрт и вышла на мат юрт. <.zy> Меня очень заинтересовало, потому что и расцветка, и качество я увидел, что совсем другое, нежели чем я искал. Отсюда и думал, заинтересуюсь, приеду mm -hmm. посмотреть вживую, как это выглядит. Ага. И да. я не пожалел нисколько. Спасибо, Евгений, за ваш теплый отзыв. Действительно, перед нами была поставлена очень такая серьезная задача. Исполнить, изготовить юрту в течение 10 дней, да, Евгений? По-моему, мы в тютельку тительку попали, и сегодня вот Евгений Ваучи видит mm -hmm. юрту. Мы сидим в ней, через некоторое время будем пить чай. Здесь действительно очень уютно, комфортно, и спустя некоторое время мы будем уже готовить эту юрту к отправке. Ну, а Евгений порадуется нашей новой юрте. Да, Евгений? Совершенно верно. Да. Спасибо, большое. Вам спасибо. И от нас небольшой презент. Это вот вам такая сумка ручной работы, кожаная. Здесь... Вы можете готовиться к новым деловым встречам и радовать нас новыми заказами, Евгений. Благодарю вас. Да? Все, обращайтесь. Спасибо. Спасибо огромное. Друзья, добрый день. С вами компания The Nomad Yurts. Сегодняшний видеообзор мы хотели посвятить тому, как отправлять юрту за рубеж. У нас часто спрашивают, сможем ли мы отправить за рубеж, сможем ли подготовить документацию каким видом транспорта мы можем отправить. И сегодня мы хотим посвятить этот ролик отправке вот этой замечательной, красивой юрти. Как вы видите, здесь полностью оборудовано внутренним убранством, кирпешки, щеки, как называется, сундук ручной работы, украшения, внутренние декоративные украшения, полностью сделаны из натуральных расцветок в, белой, в белом и коричневом цвете эти колокольчики. Также имеется кнут, кожаные выделки, подушечки и вот такие большие декоративные колокольчики, мы их называем, либо же люстры. Обычно мы подвешиваем две штуки. Также у нас имеется вот такие декоративные пано, которые олицетворяют женскую и мужскую часть. То есть в противоположной части бывает мужская и женская пано женская и мужская пано. Вот эти ленточки, они служат для регулировки шанрака тюндука. Вот и также у нас в центре расположен стол, на котором проводят различные торжества и полностью сделан ковер ручной работы шердак. Сырмак мы называем еще. Вот, все сделано в ручной комплектации. Дверь ручной вырезки в натуральном, естественном, ореховом цвете. А, вот такой комплектации обычная юрта. Она действительно получилась очень классной. Дай бог мы сегодня покажем, как мы будем ее упаковывать, отправлять всю документацию, весь перечень мы покажем в этом видеообзоре. Друзья, ну вот мы разобрали юрту запаковали сейчас мы вам покажем как это все выглядит и того вышло 18 мест 18 упаковок общий вес вместе с полом вместе с убранством наружными внутренними вышло 540 килограмм сейчас мы покажем вам как это выглядит как мы это запаковали здесь вот вся юрта в разобранном виде начнем справа наверное вот это пол состоит из четырех отдельных частей тоже запаковали здесь находятся жерди уки стены стол и войлок вместе с убранством и шанраком мы запаковали вот здесь мы маркируем как обычно пишем сколько килограмм каждое место Ширину, длину, высоту. Все это высчитывается с помощью формулы. Сколько всего вышло по объемному весу кубатуре и общий вес. И исходя из этого мы передаем эти данные э, в invoice. В invoice. И передаем логистической компании, они высчитывают тариф и в зависимости от направления дают нам а, тариф. Друзья, следующий этап это получение справки Министерства культуры, куда мы сейчас вместе с вами направимся. Там эту справку уже подготовили, возьмем интервью у сотрудника Министерства культуры и дальше будем вас держать в курсе дела. Спасибо. Добрый день, друзья. Мы находимся у здания Министерства культуры. Как я ранее говорил, для отправки юрты требуется пять основных документов. Первый – это договор между нами и клиентами. Второй – это инвойс. Третий – упаковочный лист. Четвертый документ – это справка с Министерства культуры, то есть разрешение на вывоз юрты. Четвертый – это справка происхождения товара, то есть в данном случае юрты. Сейчас мы зайдем и покажем, как эту справку взять. Мы уже подали заявку, спустя 14 дней можем забрать этот документ. Друзья, мы находимся в здании Министерства культуры, где нам выдают справку о вывозе Юрты. Мы, а, с нами находится Атыркуль. Она расскажет пару слов, почему а, юрта была внесена в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО. А, пожалуйста, Атыркуль. Салмасыдар вы. 2006-й жилы Кыргыз Республикасы материал-дымесматай мурастарды курго джатындағы элэралы конвенцианы ратификация лаган. Ошыл конвенциан негізінде Кыргыз Республикасында материал-дымесматай мурастар джатында мейзам иштелеп каулалынган в миллион 1000 человек. Ошел мизамдайлар алтингэлде кургом амжасатында мизамгайық. 1 миллион 400 человек. Кыргыз жана Казах поэзиндә сол <соцентричен> сәл түбілімі жана дәрдәк малары номинациясын <соцентричен> Юнеска берлеп каулаланган. Кыргыз елінің материалдық мәсмедаймұрастарын маанилүлүгүн жоғорлату аларды дүниега тану жылда бир шундай Кыргыз Юнескаға Ушел комитет угу. Угу. Друзья, резюмируя могу сказать, от Рыгуль поделилась информацией процедурой, как национальная юрта была внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это был очень длительный процесс в течение буквально 10 лет с подачи заявки вплоть до принятия решения прошло немало лет. И благодаря усилиям Министерства культуры, ремесленников, тех людей, которые продвигают юрту на международном уровне, был дан высокий статус национальной юрте Кыргызстана. И сегодня мы получили документы с Министерства культуры, которая разрешает вывоз данных юрт за рубеж. Она состоит из справки и фотографии, где видна наша юрта. Друзья, мы находимся у здания торгово-промышленной палаты. Здесь мы получаем следующий документ, он называется сертификат происхождения. Этот документ необходим для экспорта юрт в обязательном порядке. В нем указываются все основные характеристики юрты для отправки. Это вес брутто, нетто, количество мест и так далее. Этот документ обязателен для отправки юрт. Расскажу сначала, что это за документ. Сертикат происхождения товара – это документ, подтверждающий статус происхождения товара, то есть э, тот статус, в какой стране был этот товар изготовлен. Этот документ э, он используется в процедурах таможенного оформления в основном и, как правило, предоставляет определенные льготы, то есть таможенные преференции в стране ввоза товара. Льготы в части товара снижение ввозных таможенных пошлин либо вообще освобождение от уплат таможенных пошлин, в частности, вот если взять за пример, от нас часто отправляют ремесленные изделия, в том числе и юрты, которые у нас изготавливаются, они пользуются таким спросом в основном вот в странах Евросоюза, Соединенные Штаты Америки тоже. Периодически выводят юрты в арабские страны, это вот Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. И в этом случае наши изготовители, они получают сертификат происхождения, который подтверждает, что этот товар был изготовлен, причем полностью изготовлен в Кыргызской Республике, и получают определенные льготы при импорте юрт в те страны, которые я уже выше перечислил. Еще немножко хотел бы довести информацию да, в части вот именно названия сертификата происхождения. Многие ошибочно называют его СТ. Вот, это не совсем корректно. Есть такой вид сертификата СТ-1. Он используется в взаимной торговле между странами СНГ. Вот, помимо этого сертификата есть еще несколько видов сертификатов, Часть, части вот, касающиеся именно юрт, которые экспортируются в страны дальнего зарубежья. Там применяется либо сертификат происхождения формы А, это для стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, либо сертификат происхождения формы Оригинал, это вот для остальных стран, да, в том числе и вот для стран Персидского залива, и для арабских стран.